Алиса и Боб нашли замечательный трюк. Они обмениваются сообщениями через щипки повода, которые могут быть жесткими или мягкими, для передачи нулей и единиц. Однако из-за порывов ветра появляются искаженные нули и единицы во время передачи, и это приводит к ошибкам. Хотя они нашли способ связи без ошибок, даже в присутствии помех. Как они могли бы сделать это? В 1940-х годах Ричард Хеминг столкнулся с похожей задачей, пока работал в лабораториях Белла. В телефонных лабораториях Белла мы проводим около 10% экспериментов на компьютере, а около 90% в лаборатории. Хотя мы надеемся, что со временем мы будем проводить 90% на компьютере, а 10% в лаборатории. По скорости, стоимости и необходимым усилиям, подход с использованием компьютера выгоднее лабораторного подхода. В то время компьютеры использовали информацию, хранящуюся на перфокартах. Единицы и нули были представлены наличием, либо отсутствием отверстия соответственно. Такая система была предрасположена к ошибкам, так как было обычным делом, когда карты загибались, или отверстия делались в изначально неверных местах. Так что отверстия могли быть пропущены, или наоборот, быть проставлены в местах, где их не должно было быть что приводило к перевернутым битам. Эти ошибки могли приводить к остановке всей системы, пока место ошибки не было найдено и исправлено вручную. Итак, Хэмминг взял дело в свои руки и начал разрабатывать метод, который помог бы автоматически находить и исправлять отдельные ошибочные биты без прерывания вычислений. Его решение исходило из интуитивной идеи повторения. Это то, что мы все делаем, когда сталкиваемся с интерференцией или возможностью того, что часть нашего сообщения будет искажена. Его коды исправляющие ошибки строятся на простом понятии бита четности. Бит четности — это отдельный бит, который добавляется в конец сообщения и показывает, что количество единиц в сообщении четное или нет. Если случается одна ошибка, то получатель сможет узнать об этом, так как бит четности не будет больше подходить. Однако для нахождения и исправления одиночных ошибок Хемингу нужно было добавить больше битов четности для определения точного места ошибки, что приводит нас к его 7-4 коду, который добавляет три контрольных бита на каждый блок из четырех битов информации. Начнем с трех битов четности, которые можно представить кругами. Там, где эти круги пересекаются, получаются четыре области. Четыре бита информации помещаются в эти области в определенном порядке. Теперь для вычисления битов четности мы берем каждый круг по порядку. Он содержит три из четырех информационных битов. Бит четности определяется как и раньше. Складываем информационные биты, и если получается 0 или 2, то бит четности равен 0, то есть он четный. Если же получается 1 или 3, то бит четности равен единице, то есть он нечетный. Сделав это для всех кругов, получаем три бита четности, соответствующих 4 информационным битам. Они помещаются в обычной последовательности так. Понятно, что эта система может автоматически исправлять одиночные ошибки по простому правилу. Если случилась одиночная ошибка, два или более битов четности будут неправильными. То место, где они пересекаются, есть место ошибки. Этот бит на пересечении нужно просто автоматически обратить, чтобы все биты четности стали снова правильными. Вот и весь фокус Алисы и Боба. Дополнительные биты четности называются избыточными разрядами, потому что они не несут никакой новой информации. Все коды исправляющие ошибки работают таким образом. Они все немного увеличивают размер исходных сообщений взамен на автоматическое исправление ошибок. Мы используем коды исправляющие ошибки также и для хранения. Например, на физических компакт-дисках информация закодирована с помощью специального кода, чтобы исправлять последовательности ошибок, вызванных царапинами или пылью, которые повреждают длинные последовательности нулей и единиц, хранящихся на поверхности. Именно поэтому можно поцарапать диск, и чаще всего он будет продолжать проигрываться нормально. Клод Шеннон использовал эту идею избыточности для переопределения емкости канала связи. По мере увеличения помех в канале нам приходится увеличивать избыточность для поддержания безошибочной связи. Но это неминуемо снижает реальное количество информации, которую мы можем пересылать за единицу времени.